Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Геймли. Игра определенно замечательная. Работает уже 28 дней. Но участников, видим, да, сколько? Более 73 тысяч. И выплачена уже такая сумма. Сегодня буду делать очередной вывод ну и хочу показать вам квесты друзья где можно зарабатывать дополнительные монеты сейчас зайду значит депонировала я сюда сделала это да, я депозит на два с половиной вот этих как этих рубинов или как их самоцвета монеты короче вот на два с половиной доллара до два с половиной миллионов этих самоцветов у меня вот давайте значит уровни и бустеры здесь мы продолжаем двигаться по дорожной карте и работать над развитием социального направления в игре на этот раз в геймле появился мейсендр это социально продвижие приложение благодаря которому вы можете обращаться ну, наверное, с партнерами здесь кликнуть подробнее все будет как бы расписано так в игру и смотрите вот у меня здесь мои самоцветы вот эти и еще у меня вот эти появились это уровень. Вот. Сейчас у меня 32 уровень. Вот. Кликаю собрать. Вот, если я так кликну. Количество самоцветов. Собрать. У меня стал 34, 34 уровень. Значит, у меня 975 273 самоцвета. Здесь доход показан в долларах. Вот. И уровень. Что нам дает здесь уровень? Также можно здесь все это посмотреть. Вот. Бустеры за горы тоже дополнительные как бы бонусы идут. Вот. Можно ознакомиться. Закрываем. Значит, смотрите, у меня здесь куплено вот этих. 3, 5 и 5, 10 вот этих. Вот я вначале как -то зашла купала, Потом вот этих у меня куплено. Здесь если мы кликнем, сколько нам тут начисляют за них. Далее. За 15 тысяч самоцветов. Полтора цента. Вот этих у меня куплено тоже. Сколько тут? 5-7 штук. Потом два штуки за 250 тысяч. Это начисление уже по 25 центов. Идет, если кликнуть, можно нанять за 250 тысяч два штуки. И три штуки у меня по миллиону. Это уже идет начисление по одному доллару. Ну и все. Там уже идет по нарастающей. Вот. Давайте я сейчас сделаю выплату. Потом покажу квесты. Значит, пополнить там ничего сложного нет. Но имейте в виду то, что это инвестиции, а все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Не забывайте, выбирайте платежку, в данном случае ПР, к оплате и там все понятно. Выплата. Значит, также у меня стоит пайер Также можно здесь Payer у таких эти кошельки да? Можно и на визу. Как бы Мир, Advanced кэш У меня стоит сразу сумма вот этих самоцветов. И сразу отображается сумма в рублях. 72 рубля 65 копеек кошелек у меня как бы уже здесь закреплен так как я уже выводила и в рублях минимальная сумма на вывод от 5 рублей далее если вам нужно этот также прописывайте но ну, если виза тут уже это мастер и вернее от 5000 рублей идет но ну, я advanced cash 20 рублей также можно выводить в евро, если вы хотите. У меня в евро минимальный вывод от 10 евроцентов. В USDT, ой, в долларах вернее, прошу прощения, также от 10 центов. Минималка не завышена. В данный момент у меня 96 центов. Также можно выводить вот здесь криптовалюты. Если хотите, можете выводить в любой криптовалюте, в какой вам угодно. Если в тронах, то у меня вот доступно тоже, я могу вывести, например, в тронах 12 монет. да? И в 3x, например, это 10 монет. Если USDT, Значит, от 5 долларов идет. Как бы видим, да, у меня по нулям. Я в рублях буду выводить. Вот. И что у меня? 72 рубля. Вот у меня самоцветы эти уже прописаны. Как бы и сразу сумма стоит. И кошелек, естественно, у меня уже тут как бы и закреплен. Кликаю заказать выплату. И здесь нужно ввести ПИН-код. Не забываем в настройках указать ПИН-код от 4 до 6 цифр. И подтвердить действие. Так, что-то мне... Ага, все. Порядке. Выплата отправлена на ваш кошелек. Видим, да? Галочка. Все. Так, наверное, мимо почты пройдет. Потому что платят инстантом. Значит, также приходит письмо. Произведена выплата для ля, -ля, -ля поля. и просят оставить отзыв. Так. Идем на ПАИР. Я пополняла в евро 2.37. Вот. Обновляю страничку. И пожалуйста, 15 марта 72.65. Кликаю. Вот, 15 марта. Перевод выполнен. 72 рубля 65 копеек. Комментарий. Мой логин Елена. Спасибо за выплату из игры Геймли. Как я сказала, платит инстантом. Так. Теперь что, друзья. Квесты. Закрываем эти финансы. Кликаем «Заработок». Заработок на серфинге. 35 серфинга. Пожалуйста, зарабатывайте. Самоцветы покупайте. Персонажи вот этих наемников. Есть конкурсы и квесты. Значит, квесты у нас здесь. Получайте самоцветы бесплатно. Можно за видео получить. Я отправляла видео свое. Они в течение 20, 24 часов проверили. Так. И мне начислили бонус. до да, Видео обзор. Вот он. 300 тысяч мне начислено. Также другие квесты как бы я выполнила и также получила бонусы да значит видео нужно отправлять только свои это для ютублогеров кто хочет пожалуйста пишите видео и отправляйте на модерацию значит публикация Выплаты. Оставьте сообщение о выплате на форуме. Также 100 тысяч. Потом видеообзор я уже отправляла. И это многоразовая Один раз в три месяца. Кликайте подробнее, читайте информацию. Значит, мультимилли... мультимиллионер. Так, заработал. Так, заработать общей сложности 100 миллионов самоцветов. Так, вне времени это не выполнено. Вот посмотрите. Так, истребитель уничтожит не менее 10 тысяч монстров. Также я кликнула, видите, стоит получено. 100 тысяч я получила. Далее. Промотор. Пригласить в проект не менее 10 рефералов. Также у меня получено, это дали мне, 50 тысяч самоцветов. Маркетолог. Пригласить в проект не менее 50, 50 рефералов. За это дают 300 тысяч. Не выполнено. Значит, пригласить в проект не менее 250 рефералов. Тут 2,5 миллиона. Далее. Участник. Общая сумма пополнения рефералами 10 миллионов самоцветов. Также у меня получено. Мне дали за это 100 тысяч само, да, самоцветов. но ну, это партнер. Так, что еще? А, первая выплата. Закажите свою первую выплату на любую сумму. Также мне дали за это 50 тысяч самоцветов. Тут красненьким как бы загорится. Кликаем «Получить». И вам сразу эти самоцветы идут на баланс. Получено. Вот. Также «Умелый серфер». Нужно 5000 сайтов посмотреть. За это дают 250 тысяч самоцветов. Ну и рекламодатель потратить не менее 10 миллионов самоцветов на рекламу. Вот как-то так. Так что заходите в квесты и зарабатывайте бесплатные самоцветы. Вот. Ну и все в принципе. Игра отличная, друзья. Сайт качественно сделан. Рекомендую подписаться на канал, так как там публикуют новости. Я подписалась на канал и, естественно, периодически захожу и смотрю, что нового. Также есть чат у них. Вот. Можете пожелания в чат. Я в чат не добавлялась. Я подписалась на канал, чтобы быть в курсе новостей. Значит, вкладочка партнеру. Здесь рефералы, ссылки и баннеры. Естественно, находится реферальная ссылочка, ну и баннеры. Здесь ссылок много, пожалуйста. Такая ссылочка, такая. Такая, в общем, ну и баннеры. Все это качественно, все это очень хорошо сделано. Вот. Основное. Аккаунт, настройки. Напоминаю, не забудьте установить пин-код, так как он нужен при выводе средств. Здесь статистика, помощь, но это все можно посмотреть. В принципе на этом все ну, вот я уже в плюсе у меня 3 миллиона выплачено и два с половиной я пополнила вот. замечательная игра я вообще в играх не люблю знаете заходить но это я очень рада что я не прошла мимо Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.